Всем доброго времени суток, с вами Катамхали Немецкий линкор девятого уровня Ну, название я, наверное, не буду лучше произносить Потому что точно не знаю, как это правильно делается Карта-ловушка Ну, а игрок я Сегодня бой в моем исполнении Нет-нет, а иногда удается провести неплохие бои Хоть играя я сейчас Все, рядом, Не очень часто Дай бог нам десяток боев в неделю, если проведу, это хорошо. Ну по-разному плюс минус. Союзники, ну как всегда, вперед идти не хотят, поэтому приходится делать это мне. Достаточно комфортные условия, кстати, для линкора. И если посмотреть, да, всего один эсминец на команду и нету авианосца. Тут, конечно, изюм так бортом выкатывается. А я успел отвернуть. В итоге размен, ну, изюм все-таки получил немного больше урона. Но я больше рассчитывал все-таки на торпедную атаку. Ну, по-моему, в итоге там ничего никуда не попадет. Здесь зато начинает работать ПМК, здесь еще дымой вот от его фугасов, конечно, спасения Нету Да, там большой калибр, быстрая перезарядка Ну, я ему в ответ Бронебойщиками Опять одна Только цитадель, могло быть, конечно И лучше, там еще и Баффало он выкатывается Все, здесь еще думаю, что пора уже Отсветиться, вот они плюсы Конечно, хорошие маскировки тем более для линкора. Тут союзный Балтимор решил слиться. Выкатился и отправился в пор. Счет становится 1-0. Не в нашу пользу. Удается выйти из-за света. Но сейчас такая маленькая неприятность. На противники еще иногда бывают. Стреляют. Стреляют, получая пожар. Ну а при пожаре... Маскировка корабля ухудшается, поэтому приходится на один единственный пожар использовать аварийную команду. Но понимаю, что я Назад. могу в засвет в ближайшее время не попасть. Ну что ж Неполадки делать? Устранены. Минус, конечно, в том, что Назад. у этой ветки линкоров они, как и у советских, заканчиваются. Да, всего максимум 5. Это то это, если с талантом капитана, на союзники он 4-4 союзника прячется за островом. Да, это у нас здесь численный перевес 5 в 3. И при этом все равно союзники боятся идти вперед. Из-за островочка там что-то накидывают. Вот они еще плюсы сейчас в тактическом плане хорошей маскировки. Это возможность подобраться к противнику поближе. Да, дистанция в принципе убойная, но они стоят носом, конечно. Попадая в засвет Ну сразу зато начинает работать ПМК Залп из главного калибра Противник деморализован Получает на ну, 13 с лишним тысяч Точка защищена к вам, да? Стояли они на точке, хотели захватить Но не тут-то было Не получилось два пожара Приходится аварийку И ремку сразу можно тоже использовать Я стараюсь так идти ромбиком да На случай, если все-таки они решат Перейти на бронебойки Хотя в какой-то момент Да, вон тот же дымоин. почему этого не сделал Я не знаю, еще один неплохой залп По Баффало, есть пожар ПМК продолжает стрелять Изюм убегает Союзники, да, все равно на миникарту Посмотреть, по ним сейчас никто не стреляет Весь огонь на мне сосредоточен И, к примеру, да, вон Советский Союз Тоже там отворачивает куда-то Есть первый уничтоженный противник. И урон уже почти около 100 тысяч. Два пожара. На прощание мне здесь оставили. Приходится использовать еще одну аварийку, и остается их уже всего две штуки. Здесь опять подбираюсь на дальность ПМК к изюму. Главное не расслабляться, не подставлять борт. А то некоторые прям, ну, вот обязательно надо из кормовых орудий выстрелить, да, там довернуть. Это можно делать только между залпами, если маневренность позволяет. Да, довернул, сделал залп, борт убрал. Есть на изюме пожар. Если так, да, достаточно. ПМК настреливает. Вот, в принципе, танканул там три с небольшим тысячи урона. Не страшно. Еще две ремки в запасе. значит, в принципе, продавил 2. Да? Хотя тут, ну, не знаю, можно было, конечно, отыгрывать на дальней дистанции, так и так, но мы потихоньку их всех разобрали здесь, потому что все-таки у нас у нас было пятеро, а их трое. Но это скучно, я, например, больше люблю вот такую а активную, агрессивную игру, так сказать, куда-то куда ворваться. Но частенько за это приходится платить. Да? Иногда бывает. Немного не подрасчитаешь, противников, оказывается, слишком много. Союзники атаку не поддерживают. И ты одним из первых отправляешься в порт Но зато такие бои, даже вот если когда смотришь реплей, мне нравится смотреть гораздо больше, когда такая агрессивная игра. Они а настрел на линкоре с 20 километров. Вот здесь как-то немножечко я сейчас высоковато взял. Снаряды, по-моему, перелетят. Там всего 3000 попадания, Ну так, сразу увидел. Советский Союз бортом. Раскатал Губуду. думаю сейчас я его быстренько. Но в итоге со второго залпа... ...все-таки есть третий уничтоженный противник. Здесь, кстати, обидно. Сразу забегу вперед. Не дадут мне взять Кракена. Там просто из-под носа уберут последнего. З -з Заберут, украдут. Ах, хазума, прям, да, так хорошо получает. Сейчас, по-моему, я озум. А вот здесь я, конечно, подрезал. Ну, мне и стрелять-то да, больше, в принципе, было нет. Хотя, кто знает, если бы у него вот, союзник не снял столько прочности, кто там, наверное, Советский Союз, скорее всего. Может, я бы это сделал. У меня было еще больше урона. Но, в принципе, бой получается, да, такой турбач. Уже заканчивается десятая минута. Больше половины команды противника отсутствует, так сказать, уже в порту находится. Кто-то уже, кто уже в следующем бою играет. Ну, потому что иногда бой смысла нет вообще никакого. досматривать Досматриваешь, только если ты там сделал что-то для победы хоть какой-то вклад внес. И интересно все-таки, чем это закончится. Иди где-то эсминец, но работает гидроакустика. Ну, хотя не факт, да, что гидроакустика, она на процентов от торпедной атаки спасет, конечно. Но, по крайней мере, будет больше времени, чтобы предпринять какие-то действия, дабы этой атаки избежать. Остается в живых всего 4 противника. Я не знаю, чё, куда вон там забрался, вражеский рейсер. Это Марселин, по-моему. Да, тяжелый из последних добавленных. Ну, может, за кем-то гонялся. Неудачное попадание. Там один сквозняк, одно ПТЗ и рикошет. Здесь, думаю, на всякий случай кинуть торпеды, если вдруг Эдинбург пойдет в эту сторону. Здесь немного дистанции не хватает, чтобы ПМК начал работать. Вот противник сейчас в итоге сам себя загонит в ловушку. Здесь решил, ну, само собой, такие моменты надо выжидать, чтобы противник довернул, подставил борт. Ну, здесь сам в итоге расслабился, угодил под торпедную атаку, но всего одну, не страшно. Сразу пришлось использовать аварийку, Ну, прочности уже мало и всего одна ремка. Надо прочность сохранять, но ну, это Эдинбург, наверное, вырубает гидроакустику. Неполадки устранены. Здесь еще справа Айова. Я все ждал, когда Айова выйдет. Но так он и не вышел оттуда из-за острова, по-моему. Здесь же мечется, да, казалось бы. Там противник, там противник. Хотя они в меньшинстве как-то, а, а в окружении. Я. Ну, тут, конечно, у них шансов уже нету, да. Вон, бац, один зал, поедек, и нету. Но все-таки, да, минус еще один союзник. Кто там? Айова, Айова, уничтожает Советский Союз. Вот наконец-то начинает настреливать ПМК. А тут оп, такой нежданчик, я даже не думал. прилетает фугасы. Зачем на линкоре заряжать фугасные снаряды? Если ты играешь не на британском линкоре, я не знаю. Да, если ты понимаешь, что в определенную проекцию ты не пробьешь, стреляй в корпус. Просто стреляй в надстройки, и все, и будет урон. Иногда даже неплохой. Ну, фугасы заряжать. Да, вот еще один залп фугасами. Приходится использовать заключительную аварийку. Да, вот он что, вот он что. Крутился я потом уже. Ну, не то, что понял, в принципе, я этого ждал. Что он будет делать торпедную атаку. Но торпеды достаточно медленные, конечно. Ну, и сразу уже можно, думаю, на этом заканчивать. Вот это я и рассчитывал, что я сейчас возьму крокена, да, настреливает ПМК, сейчас еще на него повесится пожар.